Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк из Школа боя Уэй. В этом уроке мы покажем, как научиться делать взрывной скоростной удар. Это вторая часть отработок скоростных ударов. Очень многие ученики спрашивают, как поставить себе сильный удар. Или иногда нам говорят, как поставить быстрый удар. Ну, я сразу скажу такую простую вещь, что сила удара зависит от вашей скорости. Скорость зависит от расслабления ваших мышц. И если вы будете прикладывать мышечную э, силу, то тогда удар будет не удар, а больше толчок. То есть надо расслабиться, чтобы рука не летела быстро за счет расслабленных мышц. И потом она, естественно, как бы сильно ударит. Это вот так в общем. Но чтобы она полетела быстро на расслабленных мышцах, надо вот этот сделать старт. Когда с пистолета в поле стреляешь, то здесь происходит взрыв. И вот этот взрыв... Вот сейчас как раз этому мы привели э, наше э, внимание. Следующее упражнение для того, чтобы удар был быстрый и хлесткий. Э, мы используем вот пакетик, взяли там э, кусочек пакета или бумажечку, там, газету, все равно. И вот партнер прыгает, и вот, вот это сейчас важно, чтобы был акцент в вот, вот, момент приземления. Так, мы стрель. И бросили удар бросили, да. Как раз в пакетик он хорошо дает ощущение, как вот бить. Ну, ставим задачу, как бы пробить кулаком в пакет. Это, конечно, наверное, нереально. А, Но ну, а газету можно. Следующее упражнение для отработки сильного удара, это как раз взрыв, начало удара, то есть скоростной удар. С чего оно начинается? Первое, мы немножечко зарождаем удар в ногах, прыгаем туда-назад, челнок, плечи стряхиваются, руки стряхиваются, бросаем. Столкнулся вместе с партнером, и вот есть такое вот это понятие, разделы. Сейчас никто никого не бьет, я как будто начинаю такого. Я вот, сразу... да, вот И вот это дергание, оно как раз и у нас сейчас зарождает. Да. да. Партнер, в свою очередь, может быть, отошел туда, я там как бы имитирую. Я сейчас пытаюсь делать атаку. Надевай, дергай. Он... И выход делаем. Раздергиваем. Плечи обязательно руки расслаблены. Я начинаю. Да? <Да. мис> угу. Есть. Вот по Ну, определенное время. Следующее упражнение для наработки вот этого الزырг... взрыва. Мы сейчас соединяем вот, вот это раздергивание, да, импульс на непосредственно уже сам удар. Это моя задача, которого держит лапа это постараться убрать лапу, задача партнера все-таки попасть в лапу, он может дергать, он может обманывать, пробовать, да? но вот в конечном итоге он должен попасть. И вот у нас уже идет как будто бой, то есть очень важно, состояние боя, дистанция боевая, вот, лапа, для него лапа это как будто вот цель, голова и отпуск, ну, в данном случае он быть голова, и моя лапа сейчас для меня это тоже как будто моя голова. Я убираю лапу, а сам понимаю, как мне надо будет потом убирать голову. Да, э я могу стоять далеко, убегая, как бы лапу убирать туда. Ну, пользуемся, я не вижу это большой. Желательно я стоять близко, чтобы партнер доставал, и лапу убирать вниз или даже под него. То есть, если это будет потом моя голова, то убирать это один из вариантов. А если я хочу проходить. Да, вот на какой-то действует, лучше, все-таки вниз. И плюс лучше реакция отрабатывается. Реальная опасность здесь. Вот да. видите, рядышком здесь. Да. Я пытаюсь тоже развертать его. Тоже стараемся бить коленей рукой и задней рукой. Можете практиковать разные образом. Следующее упражнение это уже не одиночки, а можно бросать двойки. Левые, правые, даже троечки. То есть такую серию. Но я лапу убираю не просто вот как-нибудь, да? я лапу убираю раз-два. То есть так, чтобы если партнер медленно первый промахнулся, то второй он может уже попасть. Или, например, там, первый, второй, третий. Да? Раз-два. Да, он уже может попадать. Поэтому я убираю вот таким образом. Следующее упражнение для наработки вот, вот этого правильного начала взрыва, удара. И почему я сказал правильного? Потому что бить лапу, грушу, это одно, бить человек, это другое. И вот это раздергивание, оно как раз дает, может быть, своевременность. Когда бить? Ну, естественно, быстро. Импульсом начинаем удар, раздергиваем и стараемся попасть. Но уже стараемся попасть если перчатку мы сжимаем, то в данном случае сейчас перчатка у нас у партнера, но он ее открывает и старается бить вот, вот этой частью пальцем, чтобы ну, на начальных стадиях сильно не травмировать партнера. А партнер обязательно в шлеме. И а, мой партнер сейчас целится бить в лоб. То есть я делаю шлем, и партнер целится мне в лоб, вот в эту часть, а я уже стараюсь делать э, уклоны, оттяжечки. Но э, что может делать партнер? Сейчас он будет просто прямые, Начните с прямых. Потом можете добавить немножко боковых. Нижние пока что снизу. Не, не делайте, чтобы вот на начальной стадии не нарваться. Вот. И вот начинаем с того, что двигаемся, партнер старается попасть мне в голову. Может делать э, разные удары нижние, боковые, прямые, как хочет. Поэтому я обязательно руки держу здесь. Если где-то я, э, ну, не получится, да, правильно поняться, чтобы руки успели меня защитить. Сейчас партнер уже может делать э, серию. Моя задача можно немножко оттягиваться энергии проходить, по кругу заходить, э, свободная работа. Главное, это среагировать на удар. А его задача главное, это легко на касание, но чувствовать дистанцию и вот этот взрыв на начало атаки. Почему желательно уходить на партнера во время уклона? Потому что если я буду оттягиваться всегда, ему легко будет развить атаку. А если вот Идет атака, я под него пошел, тогда уже, естественно, он нарывается на меня. Ему трудно ударять, а мне легко или защищаться вблизи уже здесь, или бросать. Мне иногда пишут или спрашивают, что не получается делать там уклоны. Или, например, какую-то другую технику, которая связана с реальной скоростью. Я повторюсь, что, ребята, учи, вы учитесь играть на гитаре медленно, так и здесь нужно играть медленно. Золотое правило, что техника должна получаться с трудом. И если, например, я знаю, что у меня немножко уровень там, выше, чем у моего э, ученика, я стараюсь бить так быстро, чтобы у него получалось с трудом. Естественно, я могу бить так, что он не успеет. А смысл? Смысла нету. Он не учится. Мне надо пить так, чтобы ему было тяжело, но иногда получалось. Партнер мой защищается, одностороннее, просто защищается. Я должен его попасть или в боли, внутреннюю или в нижнюю сторону, или в бедро. Его задача просто убрать ногу. Просто убрать ногу, и все. Раз я ее убью, раз он меня бьет. Чтобы избежать ошибки, просто вот так оттягивать ноги, мы добавляем следующее упражнение. Это можно наносить удары по ногам и по корпусу, ну и по голове. Удары разные, но один-один. Я начинаю. задачи не просто попасть, да, а уже даже нужно пробовать ударить больно. Когда работаете на пакетике или там на бумаге, то стараются реально порвать. То есть они вот так бьют, и ну, понимаете, это не тот удар, который нам нужен. Нам нужно, чтобы удар вылетал по технике и был вот как раз такой хлесткий, расслабленный. Это чаще всего эта ошибка. Второй, ну, как бы больше совет. Начните, может быть, со стоечки, стационарно поработать, а потом переводите это все в движение. Обязательно, чтобы партнер ваш бегает так же, да, и вы уже в движение пробуйте бросить скоростной удар. Следующая ошибка. Тот, кто держит лапу, они, как правило, постоянно стараются убрать лапу и выдержать дистанцию. И, ну, естественно, так трудно доставить. Да, я стараюсь, я, но я, я постоянно подхожу на свою дистанцию, чтобы попасть, а он постоянно уходит. Фишка, чтобы он больше поработал, пусть не уходит, пусть убирает лапу под вас, там, под удар где-то, вот сюда. Чтобы двигается в то же время, да, вот двигается он, да, но убирает лапу под вас. Чтобы вы понимали, что не хватает вам вот этого взрыва. И, повторюсь, обязательно вы должны как бы провоцировать, провоцировать удар, выдергивать, а потом бить. Часто бывает такое, что ученики увлекаются бить только передней рукой. И передней надо бить, да, и, и также бросать э, задний удар. Это очень обязательно. Следующая ошибка в работе, когда меня партнер бьет уже в лоб, первая. Он начинает бить очень быстро, я не успеваю. Что бы ни делал, он просто не успевает. Пусть ваш партнер начнет бить не так быстро. Так, чтобы у меня получалось уклониться, но чирки проходили. Это первый момент. Вот, э, если очень быстро ударить, я не успею. Да, да. Разобьет нос, разобьет желание это отрабатывать дальше. Второй момент. Партнер должен бить слегка пальцами, не костяшками, потому что... Поначалу есть и нет еще а, навыка быстро уклоняться, нет еще а, развитого вот этого чувства реакции. И можно тоже очень сильно тренировать. Поэтому удар пальцами, удар по скорости такой, чтобы я успел работать. Но с трудом. <coughs> да. Притом есть еще ошибка. Те, кто уклоняется, иногда бывает делают как-нибудь, чтобы просто убежать. Нет, стараемся все-таки делать уклон по технике. По технике уклона на вкрат от тяночки. Часто бывает такая ошибка при работе ног. Я бью, партнер оттягивается. Бери меня. Я оттягиваюсь и вот как бы зависает. Я убрал ноги, но я оставил все тело. Поэтому, чтобы убрать эту ошибку, мы разрешаем бить сначала по ногам просто, а потом добавляем плюс корпус, ноги, корпус, потом плюс голова, ноги, корпус, голова. И тогда уже человек уходит полностью. Одна из ошибок, когда вам говорят, что вы должны уйти, начинает просто ставить блоки. Нет, когда отрабатываете уход, должен быть уход. А когда уже пойдут работа на блоки, тогда уже четко на блоке. Основное преимущество вот этих выдергивающих, провоцирующих ударов, это то, что в реальном бою вы как раз сможете применить свой скоростной удар. Вроде удар э, по скорости какой был, такой и остался, но момент атаки как раз здесь и нарабатывается. Момент когда вот вы ударяетесь правильно, то партнер не видит ваш удар. И мои ученики часто говорят "Слепой удар, то есть не вижу удар. Он вроде как обычно, но в то время, когда ты его ну, как бы не видишь, просто не видишь. За счет вот этого а, нужного момента удара. Следующее преимущество, что при этой отработке работает одинаково оба спортсмена. Тот, который входит, и тот, который уже делает защитные действия. Или выход, или просто блок, или уклон. Очень такое полезное, хорошее упражнение. Еще одно преимущество, что при правильной отработке тело становится более расслабленным. И ваша выносливость увеличивается тоже в несколько раз. Так что, если у вас будут какие-то предложения, замечания, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Также можете скачивать наше приложение для тренировок. И всего вам хорошего. До встречи на новых уроках.